Всем приветик. Совет от высших сил. Расклад плюс мини-торопа мини сенс. Столько подсказок уже? Так, высшие силы хотят вам дать совет. Любой ваш путь, который вы будете начинать, возможно, вы будете думать, что может что-то не получиться. У вас будет обязательно надежда. Вы также будете не понимать, как правильно действовать, что делать, в общем. Но всегда понимать, что у вас будет благополучие. А то, что была неудача, и вы когда сами справлялись с этой неудачей, вы все равно шли всегда вперед. Высшие сила дают вам совет, чтобы вы больше обращали внимание на то, что вокруг вас. Так. Я их как-то не так держу? Вот. У вас мир в душе. Вы принимаете решения. Также то, что было в прошлом, это в прошлом. Сейчас вы более мудры, вы принимаете не только свой опыт, свои знания, но вы еще умеете принимать именно в использовании своего опыта, правильно пользоваться своим опытом. Также у вас есть сила. Вы прекрасно все Можете решать все свои проблемы. В вашей жизни есть счастье, есть новые интересы, к чему вы стремитесь, но также вы хотите, чтобы в вашей жизни было только все самое хорошее. Почему-то хочется сказать. Высшие силы дают испытания для того, чтобы. Не то чтобы проверить на прочность, а для того, чтобы человек понимал, для чего, зачем и почему. Либо же бумеран. Сейчас скажу, либо же бумеранг. Ну понять, какой это бумеран, откуда. Так. Высшие силы. силы себя рядом с вами, они вас всегда поддержат, если вдруг вам будет нужна какая-либо помощь, именно в плане в любых сферах, в любых вопросах. Вы можете также вас основах увидеть знаки, что вас окружает, вы можете на это обратить внимание. Также своей интуиции доверять, доверять самим себе, самим себе это в первую очередь. Всем пока!